Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня поговорим о индексе волатильности, он же индекс страха. Вчера в своем канале Telegram я писал о том, что инвесторы начали хеджировать свои риски через покупку фьючерсов на индекс страха. Ссылочка на канал будет в описании, если интересно, приходите. Почему они это делали? Потому что они опасаются обвала рынка из-за возможных неудач при Внедрение вакцинации. Как вы знаете, то, что первую половину 2021 года рассчитано на внедрение вакцинации в массы, так сказать. График индекса волатильности сейчас на ваших экранах и что же такое VIX. VIX это индикатор ожидаемой волатильности индекса S&P 500 в ближайшие 30 дней. Рассчитывается на основе цен на короткие опционы PUT и CALL разных страйков на индекс S&P. Цены на опционы зависят, как правило, от оценок трейдеров. Какие же конкретно трейдеров? Нас с вами или кого-то, и может быть еще. На самом деле имеется в виду опционы маркетмейкеры. Цены на опционы растут, когда продавцы готовятся к значительному движению S&P, что есть... Суть волатильности. Чем больше колебания на рынке ожидают трейдера, тем дороже стоят опционы и тем выше значение в До не та, у него же времени ВИКС долго находился на своих исторических максимумах. В марте 2020 года на обвале рынка ВИКС взлетел на несколько дней до 85-47 пунктов, что стало вторым максимум, максимальным значением с 2008 года. Вот это движение имеется в виду, я думаю, что... Мы все его прекрасно помним. Ну, то есть это, собственно, обвал S&P 500. Давайте посмотрим, как коррелирует данный индекс с S&P 500. И я думаю, что это будет достаточно интересно. Обратите внимание, значит, оранжевая линия, это, собственно, у нас S&P 500. Сейчас я попытаюсь каким-то образом его приподнять, чтобы было более понятно, но, наверное, у меня это не получится. В общем, основные моменты, которые нужно... Нам понять это то, что хаи индекса э, волатильности приходят как раз на лаи э, индекса S&P 500, да, индекса широкого рынка. Вот обратите внимание, то есть э, индекс волатильности растет индекс S&P падает, растет, он падает. Ну и собственно вот это движения вот движение в марте 2020 года, которое мы наблюдали, привело как раз к как бы, максимальному падению индекса S&P 500, после чего индекс, начал снижа... индекс волатильности начал снижаться, индекс S&P начал расти. То есть получается обратная корреляция данных инструментов. Ну и конечно же следует учитывать то, что Индекс VIX это не хрустальный шар и что не существует абсолютно высокого или абсолютно низкого уровня этого инструмента. Однако на очередных максимумах и минимумах инвесторы более внимательно наблюдают за рынком. Покупка Акции при высоком викс и продажа при низком – это одна из популярных стратегий, но необходимо учитывать фундаментальные факторы и другие сигналы, в принципе, как и в любой другой стратегии и в любом другом подходе. Вы должны оценивать актив со всех сторон, не только опираясь на какие-то отдельные фильтры. Чем их будет больше, тем будет более качественная оценка. Uh, VIX, же, в свою очередь, не единственный индекс волатильности. Также есть индикаторы волатильности на индекс NASDAQ 100, его тикер VXN, индекс Russell 2000, тикер RVX Dow Jones VXD и даже на индекс российского рынка акций RTS, тикер RVI. Чикагская биржа опционов поддерживает в том числе индекс волатильности некоторых наиболее торгуемых на рынке акций, таких как Apple и Amazon. В свою же очередь, некоторые аналитики высказываются о ненадежности прогнозирования поведения показателя волатильности на основании ожиданий, поскольку данная теория во многом завязана на психологии толпы и не абсолютно в своей эффективности. Но справедливости ради я бы хотел сказать, что ни одна из экономических теорий на 100% не является эффективной. И на то она, собственно, и теория. Давайте подведем итог. Можно ли инвестору использовать индекс волатильности при прогнозировании рынка? Однозначно, что да, потому что смотря на его график мы можем заметить определенную закономерность того, что у него есть четкие уровни поддержки, которые в принципе не говорят нам естественно о максимальных показателях индекса широкого рынка, но тем не менее определенную выгоду с этого мы можем извлечь. Что же касаемо роста индекса страха, то здесь тоже можно усмотреть определенные закономерности, пускай они являются наиболее хаотичными и не имеют как такового уровня сопротивления, как уровня поддержки. ну, Возможно, это связано с тем, что индекс широкого рынка, как правило, растет в 72% в случаях из... 100 От года к году имеется в виду, конечно же. Друзья, на этом, пожалуй, у меня все. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте подписываться также на мой Телеграм. еще хочу вас пригласить в мой Патреон. Если информация, которую вы от меня получаете, для вас полезна, и вы хотели бы меня поддержать, то ссылочка будет также в описании к этому видео. С вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.